Сегодня, 14 февраля, в воздухе витает любовь, вокруг ходят парочки и обмениваются подарками. А сколько они потратили на то, чтобы сделать свою половинку счастливой, сегодня узнаем. А сколько вы потратили на подарок своей половинки? У меня нет второй половинки. 15 Тысяч? Да. А ага. Десять. Ну, полторы тысячи где-то. У меня нет половинки. Ноль. Почему? А, денег нет. А, я отправляла письмо в другой город, поэтому это заняло где-то 50-60 рублей. А, я потратила в своей второй половинке на подарок 0 рублей. Я думаю, это будет дискредитация по отношению к другим мужчинам, поэтому, ну, больше 20 тысяч. <плёг> нет, я ничего не подарил. <плёг> <плёг> Вы его половинка? <свеч> а сейчас здесь, пожалуйста, вопросик. А сколько ты потратила на подарок своей половинки? 120 рублей. Что подарил? Значок. У меня нет половинки. Как так получилось? Грустно? Очень. Да? Нет. Нисколько. А почему? Потому что в нашей паре больше тратит он, чем я. Я сейчас себе что-нибудь куплю. Ну а если вы одинокий бродяга любви Казанова, не стоит расстраиваться. Порадуйте себя любимого. Это был соц.вопрос с Затова, Алия Кульбарисова. Всем пока.